Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева. Я эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка, современная графология, графология DTISmoscal.ru И мы с вами сейчас находимся в Пуэрто Лумбрерос у дома всемирно известного графолога Августа Белса. За моей спиной находится это здание. Здесь он жил и работал и внес огромный вклад в развитие нынешней графологии. И уже совсем скоро, буквально через 15 минут, мы с вами зайдем внутрь, когда закончится съеста. Осталось буквально 15 минут. Дадим людям отдохнуть, дадим им это сделать. С вами была Ирина Бухарева, тропология Петис, Moscow.ru.